5 августа 1857 года через Атлантический океан был проложен 4300 километровый кабель, который обеспечивал связь между Британией и Америками, усиливая их социальный экономический союз. С этого момента информация могла быть представлена в виде электрических импульсов и отправлена через весь мир почти мгновенно. Пержевые операции и денежные переводы – это было коммерческое применение, найденное компанией Western Union, которая открыла новую эру мировых коммуникаций. Пожалуйста, прослушайте это сообщение. Германия вторглась в Польшу. Они бомбят много городов. Всеобщая мобилизация была объявлена по всей Британии и Франции. И, следовательно, эти страны объявили войну Германии. Весь мир, который является настоящей целью войны, теперь находится под угрозой потери свободы человечества. Японцы атаковали с воздуха Первого Харберн, называя. Во время Второй мировой войны Германия, Италия и Япония сильно уступали по численности войскам союзников. Их единственным мыслимым путем к победе была возможность провести широкомасштабное внезапное нападение. Таким образом, целью технологии шифрования была автоматизация шифроверного с помощью шифровальной машины. В идеале, эта машина должна была принимать исходный символ и применять к нему случайный сдвиг, получая зашифрованный символ. Как бы то ни было, все машины следовали одинаковым принципам. Они начинали с определенной начальной конфигурации, называемой состоянием. Затем они получали исходные данные, над которыми выполняли некоторые операции, формируя результирующие данные. Операции перехода из начального состояния в конечные всегда предсказуемые и воспроизводимые. Целью было создание одинаковых машин, которые бы производили зашифрованные последовательности смещений, воспроизведение которых занимало бы значительное время. Вследствие этого, Алиса и Боб могли бы создавать одинаковые последовательности смещений так Сперва им нужно получить одинаковые машины и договориться о начальной позиции, которая определяет настройку ключа. Затем выровнять свои машины на одинаковой позиции. И, наконец, выполнять идентичные операции, чтобы получать одинаковые последовательности. Внедренная технология была названа роторной машиной шифрования. Всем нам знакомо механическое устройство одометра, которому требуется много времени для окончательного завершения цикла. Теперь представим, что цифры на цилиндрах одометра перепутаны в случайном порядке. Когда он переключается в следующее положение, может быть сформировано новое смещение путем сложения всех цифр на роторах. Грубо говоря, это и есть идея роторных шифровальных машин. Например, сообщение Атак Нортвест будет зашифровано так. Заметьте, как новое смещение используется в каждой позиции сообщения. С тремя роторами по 26 цифр на каждом длина последовательности без повторений равна 26 на 26 на 26. Это равносильно списку смещений с 17 576 записями. Понятно, что каждое положение ротора это позиция в последовательности. Начальное состояние машины называют ключевой настройкой, а набор из всех возможных ключевых настроек называют пространством ключей. Пространство ключей расширяется, если количество способов начальной настройки машины возрастает. Например, если последовательность роторов может быть изменена, тогда этот порядок может быть выбран одним из шести способов. Проиллюстрируем пространство ключей в таком случае. Во-первых, выбираем один из шести вариантов размещения роторов. Затем выбираем начальную позицию последовательности на роторах. Это дает пространство ключей с более чем 100 тысячами возможных ключевых настроек. Запомним, что каждая конфигурация машины – это точка в этом пространстве. Установка ключевой настройки выбирает начальную точку в этом пространстве, которая определяет остаток последовательности смещений. Если убрать ключевую настройку, то вся последовательность целиком также перестанет иметь смысл. Безопасность роторных машин зависела как от пространства ключей, так и от случайности ключевой настройки. Во время Второй мировой войны одна из наиболее важных шифровальных технологий была использована немецкими военными и была известна как Enigma. Это была электромеханическая роторная машина, изобретенная немецким инженером в конце Первой мировой войны. Каждый роторный диск был соединен с электрическими контактами с одной из сторон и содержал запутанные провода внутри. Итак, при каждом положении ротора был электрический путь от каждого входного символа к каждому выходному символу. При повороте ротора для каждого символа определялся совершенно новый путь. Во время войны постоянно проводились попытки увеличения пространства ключей Enigma для повышения надежности шифрования. К примеру, одним из изменений было добавление четвертого роторного диска и увеличение числа значений на роторах до 60. Это привело к огромному увеличению пространства ключей. Ближе к концу войны Enigma могла быть настроена более чем 150 миллионов миллионов миллионов, миллионов, миллионов способов. Попытка угадать ключевую настройку, которая использовалась для передачи сообщений, соизмерима с угадыванием броска 26 игральных костей. Это придало Германии уверенность, что союзники, даже если скопируют Энигму, никогда не смогли бы проверить все возможные ключевые настройки. Для двух сторон для связи с использованием Энигмы необходимо было сначала договориться об ежедневных ключевых настройках. Это позволяло им выровнять их машины на одинаковых позициях. Этот протокол изменялся снова и снова на протяжении войны, но обычно включал в себя заблаговременное распределение листов ключей между всеми операторами. Каждый день оператор отрезал строку настроек для этого дня, которая описывала конфигурацию машины на день, то есть какие роторы использовать и их последовательность. Эти настройки уничтожались после использования. Однако один существенный шаг должен был выполнить сам оператор. Необходимо было выбрать случайное значение для каждого ротора, прежде чем начать использование. Некоторые уставшие операторы совершали одну простую ошибку. Люди повторяют эту ошибку раз от раза при установке комбинации на замке для велосипеда, потому что по обыкновению поворачивают цилиндры лишь на несколько позиций по сравнению с начальным положением, или повторно используют простой пароль. Это разрушало равномерное распределение начальной позиции ротора, и при повторяющихся наблюдениях позволяло союзникам воссоздавать роторные схемы полностью. Второй большой ошибкой была ошибка проектирования, а не процедурная. Энигма была спроектирована таким образом, что входной символ никогда не шифровался сам собой. То есть, если получен зашифрованный символ, скажем, L, то можно исключать вероятность того, что L был исходным символом. По задумке это было усиление, а на деле слабость проектирования, которая привела к созданию машины для взлома кода, впервые спроектированной поляками и впоследствии улучшенной усилиями британцев и американцев. Бомб представляла из себя несколько роторов и нигмы, последовательно соединенных таким образом, чтобы было возможно быстро проверять различные ключевые настройки. Дополнительным преимуществом было то, когда были известны простые слова, содержащиеся в исходном сообщении, такие как «погода», например. Их стали называть тайниками. Для заданного тайника в сообщении, Бомб могла просканировать все возможные положения и значения роторов для того, чтобы найти возможные ключевые настройки за считанные минуты. Эта машина позволила союзникам читать команды, отдаваемые немцами, уже через несколько часов после того, как они были отданы. Это был смертельный удар по немецкой военной стратегии. Союзники могли ожидать их последующих маневров. Факт остается фактом. Эта первая попытка автоматизации шифроверном была провалена. Если бы операторы, вместо того, чтобы самим выбирать, выбирали позиции роторов, бросали кости, то начальные точки последовательности могли бы иметь равномерное распределение. Это бы предотвратило отвратила возможность воссоздания используемых роторных схем, и если бы Enigma позволяла шифрование символов с помощью их самих, то бомб не смогла бы использовать преимущество тайников, что привело к необходимости проверки всего пространства ключей, что было невозможно даже на самых быстрых компьютерах. Повторение сужает пространство ключей, иначе исход Второй мировой войны мог бы быть совсем другим.